Это история обычной семьи, которая за год смогла построить свое долгожданное счастье. Как и многие городские жители, Крастелевы хотели обзавестись собственным загородным домом. Воплощать мечту в реальность начали с бани. Для строительства выбрали блоки из полистирол-бетона. Теплоотдача у меня очень низкая, хорошо штробится, геометрия ровная. Блока Не требует дополнительного утепления снаружи. Оценив характеристики материала в деле, хозяин решил строить из него и дом. Дом порядка 200 квадратных метров. Я за счет того, что купила материал зимой, я сэкономила около 50 тысяч рублей. Коробку здания начали собирать в мае и поставили за три недели. Для первого этажа выбрали блоки марки d 500 Они имеют повышенную плотность, поэтому выдерживают железобетонные плиты перекрытия. Все остальное из марки d 400 Они подходят под деревянные перекрытия. После возведения здания оставшееся теплое время ушло на монтаж кровли, установку окон и дверей и прокладку коммуникаций. В результате к зиме дом стал готов к внутренним работам. Это у нас чья это гостевая спальня для друзей, родителей, которые будут приезжать в гости. Ну а здесь будет находиться наша спальня с балконом. Просторный балкон вызывает надежды настоящий восторг. Прожив всю жизнь в городской квартире на первом этаже, она мечтала о большой лоджии в собственном доме. У маленькой хозяйки здесь другие радости. Мам, ты видела, ты у нас была? видела, хозяйка тут у нас. Хозяйка завела? Да. И появление такого чуда здесь зимой не случайно. Первый уровень пола Алексей залил раствором из полистирол-бетона. На него установил теплые водяные полы, а затем сделал финальную стяжку. Пока к дому не подвезен газ, чтобы не разморозить систему, здание отапливается электрокотлом. Котел обычный, 12 киловатт. Температура сделана на 30 градусов всего. На улице температура достигает ночью минус 35-40 но в доме у нас температура 15-18 градусов. За счет полистиролобетонных вот этих блоков, то, что у них очень маленькая теплоотдача. В данный момент у меня по электро системе, получается, счета приходят по примерно 2,5-3 тысячи рублей. Я считаю, даже если какие-то будут перебои там с газом, не с газом, что электрокотел у меня всегда спасет, я не смогу даже в этом доме в минус 35 градусов замерзнуть. Поддерживание минимально необходимой температуры позволило хозяину уже зимой начать внутреннюю отделку. Кстати, как показывает практика, если грамотно поставить строителям задачу, чтобы они клали блоки ровной стороной внутрь, то можно обойтись и без гипса картона. Будет достаточно шпатлевки. Но тут уже каждый решает сам. Главное, что процесс не останавливается и ремонт он идет полным ходом. Планирую в 2017 году, летом уже семью перевезти в свой дом. наши мечта, так сказать, сбывается.